Я записал видео, что буду убирать живот, сделал замеры, чтобы было видно, как идет процесс, записал это на YouTube, выставил, а когда ты записываешь на YouTube, то это такая мотивация, с которой ты уже не спрыгнешь. Если себе пообещал, можно там какую то сделать немножко перерывчик, а тут приходится все делать. Поэтому что я делаю? Первым, что я сделал, я связался со специалистом и спросил, потому что одна голова хорошо, а две всегда лучше. И спросил, что бы он посоветовал И он дал довольно-таки дельные советы Кое-что из этого я уже делал, кое-что еще буду добавлять Специалист очень серьезный Это бывший заслуженный тренер СССР Еще, как вы понимаете, это такой титул, который обязывает к чему-то По культуре тела, нынче это называется бодибилдинг Зовут его Александр Сонаров И послушаем, что он скажет, какие советы даст что касается значит живота у нас есть наружный пресс и внутренний пресс так вот когда внутренний пресс у нас начинает ослабевать и человек качает только наружный пресс а живот наоборот начинает вываливаться то есть мышцы растут и живот начинает округляться то есть вроде бы плотное такое ну мужчина особенно там трогаешь очень плотно все а внутри если туда так скажем, глубже проникнуть, то там ослаблено все. И поэтому кишечник начинает выдавливаться наружу. То есть округляется животик и происходит вот такое вот неприятное выпячивание. И если это вовремя не остановить, это будет расти, расти и расти. Вот, поэтому, что мы можем делать? Это упражнение вакуум прежде всего. То есть, в принципе, достаточно вот, так скажем, двух-трех упражнений. Для, именно ну, на область живота. Все остальное, ноги, спина, это самые огромные мышцы, это то, что будет забирать энергию, накопленную в жировой ткани организма. Поэтому нет только упражнений на, именно для живота. Есть упражнения в общем. То есть это приседание, это то, что мы делаем в третьем комплексе суставной гимнастики, которую ну, вы знаете как гимнастику Санарова. Да? Вот. А единственное, что количество повторений здесь возрастает, когда вы хотите бороться с вот этой бедой. Э, то есть мы делаем по 10-12 ну, раз, да, оно может возрастать на каждое упражнение до 20-30 раз. Почему? Потому что именно такое количество повторений включает э, энергообмен в организме. То есть мышцы, мы аэробную тренировку проводим. <coughs> мышцы получают, э, скажем, сигнал к действию, они, э, им нужна энергия для сокращения. И этот процесс будет запускаться, энергия браться из запасника. Как делать вакуум? То есть самый простой способ это выдох и втягивание именно брюшного пресса. Да? Показываю. Выдох. Если вы не можете втянуть живот, значит там произошла уже такая, скажем, беда. Мышцы ослаблены, э, масса большая и вы не можете это делать. Это упражнение вакуум можно делать и лежа, э, можно делать э, сидя, можно делать стоя. То есть э, как угодно, лишь бы мышцы пресса не были напряжены. Если мы делаем стоя, то немножко упираемся руками, чтобы здесь было правейше. Что делать, так скажем, еще? Какое упражнение безопасное, комфортное, на пресс? Когда мы лежим на стене, безопасно, чтобы не повредить позвоночник, ноги идут параллельно стулу, отрабатываете вот эту часть, потом подъем грудной клетки, спину не отрываем. И потом совместное движение. Они встречаются на серединочке, где-то на пол. Затем вот такие вот движения, чуть-чуть косочек. Здесь спиральные косые мышцы работают. И у вас идет такое хорошее движение. То есть вот этого будет достаточно. А вообще почему это происходит? От чего растет живот? И влияет это на здоровье или может быть нет? Особенно после 30 начинается ухудшаться метаболизм и, соответственно, растет живот. Это неприятно. И, собственно говоря, каждый килограмм жира – это сотни новых капилляров. Сотни километров. Не просто метров. Это сотни километров новых капилляров. Вот, это огромная нагрузка на сердце и так далее. Поэтому, когда человек своевременно обращается к этой проблеме, он ее легко решает. Но, чтобы решить это одних упражнений, достаточно или нужно еще что-то делать? В принципе, здесь всего, так скажем, два аспекта. Правильное питание, своевременная подача минералов, микроэлементов в организм, питьевой режим, чтобы где-то около 40 миллилитров на килограмм веса тела из воды поступало человеку. И соответственно жиры, белки, углеводы это соблюдать баланс. То есть где-то 65% это будут белки, углеводы и остальное это жиры. Потому что когда мы превышаем норму жиров, вот, и у нас идет плохое усвоение. Ну плюс, по скажем, режиму питания это тоже отдельная тема, я думаю, что кто хочет это в сентябре может пройти на детокс-марафоне с 4 сентября, стартует. Вот. а сейчас, если есть такое желание немножечко привести себя в порядок, необходимо делать следующее действие. Александр показывал, как входить в режим очищения, глубокого очищения. То есть это 4 дня. Это, так скажем, отказ от обычной еды и переход на очищающие коктейли, противополитарные травы и пополнение витаминно-минерального баланса и плюс выравнивание пробиотического баланса в организме. Вот. То есть, почему растет живот? Собственно говоря, кишечник, когда наполняется эндотоксинами, внутренними токсинами, остатками непереваренной пищи, он из вот такого размера увеличивается до такого. Соответственно, образуется еще висцеральный жир. То есть он как бы не незаметен, человек может внешне быть неполным, но внутри начинает расти висцеральный жир. Его количество увеличивается, увеличивается, увеличивается. Особенно это касается тех, кто мало двигается. Поэтому Двигаться, когда мы хотим убрать живот, это основная задача. Но бывают случаи, когда люди худеют, а потом у них обвисает кожа. Что с этим делать? Или вернее, что делать, чтобы эта кожа потом не обвисала? А, кожа и внеклеточный матрикс очень зависит от того, сколько у нас низкомолекулярной гиалуроновой кислоты поступает в организм. А, Поддермальный слой у нас он тоже зависит от, насколько он влажный, то есть кожа, когда она высыхает, она морщится. Вот, поэтому нам важно соблюдать эластичность за счет того, что мы пьем достаточное количество воды. То есть, когда человек стройнеет, во-первых, когда жир выходит, это выделяется огромное количество токсинов, накопленных именно в жире. Здесь еще больше воды нужно, необходимо пить горячей дизотонической воды, чтобы это уходило из организма, все токсичные вещества. И плюс упражнения, то есть кожа, смотрите, вот она легко должна отделяться от, так скажем, мышц, вот легко. Поэтому каждое утро себе вот такие вот упражнения делаем, там где достаем потихонечку работаем с фасциями, то есть когда организм получает вот такие движения, у нас идет э, активизация за счет пьезоэффекта э, фиброкластов, то есть это то, что строит наши новые ткани и активизируется фиброкласты, то что разрушает фиброзные ткани нефункциональные. Ну и подведем итог, что я делаю и что я буду делать. Первое, что я уже сделал, я пропил вот такой вот коктейль, называется он Ceylon Mix. Это глина, которая абсорбирует все и чистит кишечник, выводит. Но сначала для того, чтобы почистить, я еще пил вот такой вот Fiber hit это гриб чага. Гриб чага, как э, с крабом, это все сдирает, прочищает, а Ceylon Mix, глина, которая абсорбирует все эти накопления и выводит. Потому что с этими накоплениями начинать делать упражнения довольно сложно. И организм противится этому всякими способами. Поэтому первое – почистить кишечник. Купил я его в магазине «Здоровье не купишь». Очень удобный магазин тем, что ты заказываешь на сайте, а получаешь у себя в городе. И если город большой, то скорее всего даже за пересылку не надо будет платить, надо будет просто приехать и забрать. Но если где-то на окраине, то может быть придется платить за пересылку. Плюс я не только сейчас, я постоянно пью изотоническую воду, то, о чем говорил Александр Санаров. Это коралловая вода. Кто не знает, вот здесь вот видео, посмотрите и будете знать, как я ее готовлю. Готовить ее э, меньше минуты, и в принципе она всегда под рукой, если ты знаешь, как ее правильно делать. И еще один маленький секретик, я на этот раз добавил хром. Очень удобно, потому что суть э, хрома в том, что если его не хватает в организме, у нас появляется зверский аппетит что и способствует повышению веса и тяга к сладкому. Это отсутствие хрома. Есть очень много предложений на рынке э, как похудеть, и когда нас присаживают э, много дельцов, которые понимают, что присадив нас на жиросжигатели, мы потом будем зависимы от них постоянно, потому что жир, тот который сжигается, он быстро накапливается снова, и нам потом опять надо на диеты садиться постоянно или пользоваться жиросжигателями. Есть другие альтернативы, которые тоже можно попробовать и э, на долгий срок это убрать и сделать так, чтобы это не возвращалось. Хром тоже в этом же магазине. Ну и сейчас я буду делать эти же упражнения, которые вот показал Александр. Плюс я еще свое там добавил, одно. И, конечно же, я обязательно добавлю то, что Александр советует гиалуроновую кислоту, чтобы кожа не обвисала, а была эластичной и приятная на вид сразу оговорюсь, что молодым людям это может быть не всем обязательно как и все то, что я делаю Но тем, кому за 30, а мне уже давно за 30 Как правило, это необходимо Потому что гиалуроновая кислота Это еще и сохранение суставов А они в первую очередь страдают Если мы начинаем делать упражнения без подготовки Я имею в виду без подготовки Когда мы не пьем воду и не добавляем гиалуроновую кислоту Потому что синоменальная жидкость Начинает уходить У нас начинается собираться там молочная кислота И очень болят суставы И болят мышцы Поэтому гиалуроновая кислота, ну такие вещи как кальций и магний я вам не буду рассказывать и э, витамин С при помощи все эти минералы усваиваются, это вы наверное сами знаете а все остальное это в комплексе я буду делать ну и конечно же как, кому интересно то что я делаю э, может присоединиться к этой программе и сделать со мной вместе ну или по отдельности, э, я все расскажу и покажу контакты вы найдете под этим видео а пока Пожелайте мне удачи и вперед к новым достижениям. Я думаю, что у нас все получится, тем более делаю это не в первый раз, но со специалистами я всегда советуюсь, потому что никогда не помешает узнать что-то новое, и потом развитие зависит от того, насколько ты общаешься с людьми, которые в этом плане достигли больших успехов, чем ты. С вами был Александр Волин. Будем продолжать.